Привет, ребята! Я знаю, что вы не такие видео хотите видеть на моем канале, скорее всего, но, к сожалению, сейчас жизнь, она просто очень резко поменялась, и в этом видео вы поймете почему, и почему нет видео обещанного два раза в неделю, что произошло, и я очень хотел, очень горел желанием снять очень-очень крутое видео, которое бы, наверное, собрало много просмотров Но, к сожалению, ввиду настроения, которое сейчас меня просто очень сильно преследует Я не могу этого сделать Но я обещаю не только вам и себе, что на следующей неделе обязательно выйдет видео с концепцией А не просто влог Я знаю, что вы не хотите смотреть просто влоги Спасибо вам большое за понимание. Если вам понравится это видео, поставьте лайк. Не, не уверен в этом, конечно. Ну и, конечно же, жду вас коммен... ваших комментариев по поводу ситуации, которая произошла. Смотрим. Здравствуйте. Извините нас, ребята, но мы больше не будем сниматься в этом блоге, потому что есть на то причины. Мы не будем их объяснять, потому что есть на то причины. <смех> Причины Всем привет Последний раз а, Вы видели пьяного Руслана И сейчас уже 6 Сколько? 6 вечера уже? Я вообще не знаю, сколько а, Нет, оказывается 4 часа дня И я только недавно проснулся Я воспользовался тем, что Карина не была дома И мы тут потусили Вот Она привезла меня дома? Не, Мы не тусили, если ты была дома Я она привезла мне курицу поесть Потому что я так хочу есть Это очень... Очень короче, я не знаю, насколько нужно хотеть есть. Я последний раз так очень давно хотел есть. Когда ее не было, ну то есть я когда я ее ждал с едой, я очень сильно хотел есть так, что я прям вот, вот лежу, смотрю какое-нибудь видео, и там показывают кусочек какой-нибудь еды, там или кто-то ест, какой-то блогер, там или еще что-то, как Макс плюс пятьсот делает. У меня же прям все сжималось, прям слюна слюна вырабатывалось. И ты желание, что, давай, вижу, да, и, и... и... да ну, можно, и можно мне сказать, спасибо вообще, этот, э... и я такой думаю, блин, вот она вроде тут стоит, и мое желание, оно перестало быть таким ярким, короче, я не знаю, от, чь... от чего это зависит, типа, если ты знаешь, что не скоро ты еще поешь, тебе от этого хуже, наверное, и твой организм больше, там, желудок твой сосет, на уровне самовнушения, лайк, если твой желудок сосет. Ой, в общем, вот, вчера все прошло без последствий, все целое, вот, все нормально. Если вы подписаны на мой инстаграм, то вы видели больше, чем в этом влоге. Ну, это... Карина, должно быть это, это, это, это. Все, это будет. Карина, досмотри, да завтра BMW, чтобы была вот это, и вот это, и вот это. Да, конечно. И этот. Проститутку мне закажи, пожалуйста. Три. Я хотела спросить, вот скажи. Вот ты серьезно относишься... Вот смотри, ты привыкла к моему определенному внешнему виду. Если я внесу какие-то изменения, что ты скажешь? Вот я тебе писал вчера. Я вчера писал ей ночью ВКонтакте по поводу Но того. Точно что... не посередине. По поводу того, что я хочу сделать себе пирсинг. Она мне ничего не ответила вообще. То есть тебе вот я все сказала. равно. Ну ты же прочитала утром сообщение. Да. Почему ну, я ты ночью мне все тебе... равно? Хорошо, тебе все равно, почему ты мне не ответила? А вдруг ты бы сейчас пришла, у меня уже все было бы. Тебя тебя здесь? Нет, нет, вот здесь нет. все пирсинки Вот нет. если ты здесь делаешь, давай я, мы расстанемся. Да, серьезно расстанемся. Только поэтому. То есть, да, любовь там вся... Внешний вид для меня тоже очень важен. Я понимаю, но хорошо, если я сделаю здесь, но это будет не такой, как... Короче, я хочу не колышек такой, как вот у меня ухи здесь. Но а... я вот а круг именно. такой да. я хочу. Тут вот эта девушка мне заявляет. Что ты говоришь, повтори? Сижу. Карина, она сидела, вот я вам расскажу, мы смотрели счастливого кабана. Она просто сидела, встала, пошла и кричит, где мои вещи? Я не знаю, что произошло. Ну я буду скрижить. Ну все, давай, пока. Давай. Что за пиздец? Нормально все было? Она сидела, вскочила и пошла свои вещи с А почему ты себя так ведешь? Ты офигел? А меня посылать. А почему нахер? ты? Я тебя Ты, ты меня нахер, нахер посылаешь, ты нормальный человек? Да, я нормальный. Ты нормальный человек? А не все, что я думаю о чем-то, строю какие-то планы, размышляю, что нам делать, как, как вообще быть. А ты мне тут заедаешь. Ты меня да? нахер. ты да. свою девушку посылаешь, если я тебя нахуй пошлю, как ты отнесешься? Ты меня побываю, я дети раз. Если радость. будет за что, это одно. А да ты было уже за что тебя не посыла, я почему-то сдерживалась. Я не бросаю трубки, я никогда не позволяю себе там начинать как-то к тебе небрежно относиться. Да ладно, серьезно? Я всегда а, пытаюсь а как-то выяснить. Что ты выдумываю, что в смысле прояснить, что ты пытаешься вообще? Выяснить. Ты мне сейчас заявляешь, что ты собираешь вещи, то, что можно, все, что хочешь я мне борз... говорить, все, что ты, хочешь, можно сделать. Ну, последний раз, последний раз. Можешь не орать так громко. Я, я уже устала все последние дни, постоянно ты. Я тебе не знаю. Тебе... Я тебе сказала про э, записку и эту какую справку. Хотя я не наезжала на себя. Нет, ты взорвался, все капец, убери камеру. Я хочу снимать свою жизнь. Ты нормальный человек? Да, я нормальный человек. Убери. Ты понимаешь, что мы ссоримся, убери камеру. И что, пусть она тебе мешает, что ли? Да. Здравствуйте. <кхем> Такое дело, мы тут с Кариной поссорились вчера. И что-то произошло, она мне написала очень длинное сообщение. Написала, что если я дома, то чтобы я вышел. Я не знаю, что там ожидать. Сейчас попробуем. Блин, сэр. Надеюсь, там не бомба. Я вижу, что что-то лежит там. Господи. Сейчас я переверну. Нужно все будет это прочитать. Здравствуйте! Сейчас приехал домой. Скорее что-то произошло, я вообще понятия не имею, что она трубку не берет. Мама ей звонит, она не берет трубку, и мама звонит мне, короче, и все ее потеряли. Честно говоря, я переживаю, мы поссорились немножко и непонятно что можно ожидать просто от человека и вообще не знаю что, что, что сейчас будет надеюсь на дом я вообще там уснул или еще что-то потому что я переживаю очень что мы приехали Карина? Что с тобой? В смысле? Ты ненормальная, что-ли? А что телефон? Где твой?